И всем привет ребята вы на моем канале один совет и сегодня мы будем играть да проходить карту мы будем играть карта да карта называется савиасерс и давайте мы ее начнем вообще я почти никогда ничего никогда не проходил карты на моем канале давайте поэтому э, начнем Давайте собственно начнем. Я сейчас буду наконец проходить карту. Так, я иду в моды. Да, первое я буду устанавливать моды, потому что ну так хочется. Так. Я буду да, мы установили моды. Теперь карту. И вообще теперь нам надо еще и карту. Всё, получается, можем запуск запускать Майнкрафт. И ждем, пока что все сделается по щелчку пальца. Итак, у меня Майнкрафт запустился. Э -э -э вот наш мир, он такую картинку, и давайте играть. Собственно, ребята, да! Всех вас люблю! Всех люблю вас. Давайте просто начинать играть. Давай, давай, давай и давай. Да, я уже пока загруз... загрузится этот мир. Надеюсь, он быстро загрузится, потому что карта просто очень классная. Так, вау. Привет, привет, привет. Так. Моя коллекция, сюжетный режим, обыч, обычный забег. Давай это. Обычный забег и давай то что? Блин. У так сильно лагать, ребят. Извините. Так, ладно. Да, я еще ем. Морожку. Кстати, приятного аппетита, если кушаете. Так, это что, уровень 1? Классно, у меня золотой слиток монета. Да, окей, давайте начинаем. О, поехали! предлагается, ребята Я не знаю, почему у меня лагает Посмотреть. сколько привет Окей, давайте третий уровень Я не понимаю, почему у меня лагает Вот такая вот карта прикольная и классная карта скажу уровень 4 8 Я хочу сам последний. А, это не получается, блин. Новинки. Ничего себе! Ничего себе! Да, ребята, это магазин, магазин. Вернулся в меню. А. Так, ладно. Давайте вот это режем. Привет, Джей. Я вижу, ты готов к тренировочному забегу. Проходи на трассу, чтобы пройти практику. Во время твоего забега тебе будут встречаться разные препятствия. Старайся аккуратно обойти их. Также можешь собирать монетки на трассах, они тебе понадобятся потом. На трассах бывает не только монетки, также можно найти улучшения или даже что-то очень ценное. Кстати, я забыл сказать кое-что. Не забывай, что тут будут ограничения по времени на трассах. Я тебе желаю удачи в моем пути. Спасибо. Ребята, нам просто... Ну ладно, нам сказал просто друг наш, ну Окей. Пойдемте тогда собирать монеты. Да, играть без кодов, играть на версии Майнкрафта для солнца, играть со старого диск. Понятно, короче, это что у Так вернуться в игру. Давайте тогда зайдем в, вот сюда вот и сладочл, да. Заходим сюда и начинаем. ребята вы посмотрите сколько монет да ребята давайте мы собственно начнем зайдем вот сюда вот к этому 120 монет. А? это что давайте купим это и... и что это ты что меня обманул так новинки а? У меня же подожжем а ха ха ха ха ха ха ха ха ха это что А. ладно ха я понял что это ребята давайте пойдем э, так. как это использовать Да, ребята вот такой вот класный ролик Тут мы играем так что да, я думаю, да это у нас просто стран какой-то сколько мы а стой а, давайте пойдем вот сюда вот посмотрим что это я не знаю что это но так ладно вернулся в меню, да ой, да да, вот этот сжатый режим я хочу я его пройду Ну, такой вот уровень. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, если мы еще раз, если на этом ролике наберется 4 лайка, то я сюда вернусь. Говоришь, да? Тогда пока! Ну, ладно. Ну, тогда... Ну, тогда... Тогда ладно, пока!